Владимир ну во-первых, спасибо за организацию работы. Спасибо, они все сделали. Вопрос такой. Вчера саммит ШОС. Политическая декларация в тюменике, межбанковское соглашение, то есть политика и экономика. Сегодня учение, военное составляющая. Что же больше в ШОС? Политика, экономика, военная. На Западе уже сравнивают ШОС, как э, военная организация, чтобы противостояла североатлантическому блоку. Это не соответствует действительности. Такое сравнение не является адекватным ни по содержанию, ни по форме. Шанхайская организация сотрудничества создавалась для того, чтобы решить пограничные вопросы после распада Советского Союза между вновь образованными суверенными государствами и Китайской народной республики. И мы эти задачи успешно решили. Напомню, что Россия вела переговоры, Советский Союз вел переговоры с Китаем по границе на протяжении 40 лет. И мы подписали все пограничные соглашения некоторое время назад, вы знаете, пойдем на известные компромиссы, устраивающие обе стороны. Также позитивно закончили свою работу и другие участники ШОС. Стало очевидным, что эта работа весьма востребована, она стала расширять свои границы. И прежде всего, сегодня... Шанхайская организация сотрудничества – это организация, которая занимается вопросами политического характера и экономического. Причем экономическая составляющая выходит на первый план. Я хочу упомянуть о том, что мы занимаемся вопросами развития инфраструктуры, это связь, дороги. Мы занимаемся вопросами финансов, поощряем деловую активность всех стран-участниц. К работе этой организации проявляют большой интерес другие государства региона это и Пакистан, и Индия, и Иран, и Афганистан вы видите, что все эти государства присылают уже регулярно наблюдателей на саммита шанхайской организации сотрудничества ну а что касается военной составляющей, то это не собственно военная, а это антитеррористическая составляющая к сожалению, многие страны мира, в том числе и Россия сталкиваются до сих пор с террористической угрозой и последние события на железной дороге Москва-Петербург лишний раз подтверждают, что мы не все еще сделали для того, чтобы эту угрозу устранить. Поэтому мы и внутри страны, и на международной арене, и в контакте с нашими партнерами в мире будем продолжать эту работу. Что же касается военной составляющей, то она, повторяю, для ШОС не является доминирующей и главной. Более того, ШОС это не закрытая организация, это не блоковая организация. А военные учения мы проводим не только со странами ШОС, но и с другими государствами, в том числе и с государствами НАТО. Что с от похода, что видели, о чем говорили с людьми, о чем думали после этого, Зависть не очень хорошее чувство. Я вам рекомендую собраться в дорогу, съездить и посмотреть самому. Это несложно. Слава Богу, это все Россия. Россия очень большая, многообразная страна. И по территории, и по культуре, по, по традициям народов, которые населяют Российскую Федерацию по природным условиям. Я давно собирался в этот регион Российской Федерации в. В Туве, как вы знаете, недавно приведен к власти новый руководитель республики, председатель правительства Тувы, и мы с ним договаривались о том, что я обязательно приеду. Вместе с ним на месте мы посмотрим те проблемы, перед которыми стоят люди, проживающие на этой территории. Поговорим о задачах, которые стоят перед республикой. Вместе обсудим те пути, которые были бы наиболее оптимальными для решения этих проблем и задач. Но, естественно, будучи там, в Туве, в этом регионе, я не мог не посмотреть на то, что является, может быть, одной из главных составляющих, одним из главных богатств Тувы – это природу. И должен без всякого преувеличения сказать, что, ну, не хочу каких-то высокопарных слов там говорить, но это очень сильное впечатление – я много где был и много чего видел, но такого еще я не видел никогда. Такой шикарной природы, мощной природы, и не только природы, но и, но и народного искусства, уникального абсолютно. Тоже вы нигде, пожалуй, не найдете, кроме как в Туве. Но и кроме всего прочего, посещение Тувы, казалось бы, до до до достаточно отдаленного региона России, показало, что у нас везде, везде очень глубокий культурный слой. Россия уникальная в этом смысле страна. И посещение э, древних раскопок, раскопок вот этого древней крепости или, как ученые считают, э, летней резиденции Кагана 8 века, это, конечно, тоже уникальный объект которые рекомендовал бы посмотреть. И мы исходим из того, что сегодня там работают, работают специалисты Академии наук Российской Федерации, студенты из пяти российских вузов. Мы исходим из того, что мы, конечно, будем привлекать туда и наших друзей, специалистов, всех специалистов, которые интересуются этой проблематикой из других стран мира. А да. Вода? Вода хорошая, но холодная. Я люблю это. Здесь нет никаких секретов, просто мне нравится. Если уж мы приехали на природу на два дня, то я старался посмотреть... Все что можно успеть за эти два дня, пешком а там не находишься, там нужно сплавляться, и на лошади проехать и в некоторые места добраться можно только на джипе. Поэтому все использовали все для того, чтобы расширить свои впечатления. Мы рыбачили и просто смотрели на животных и с ружьем, с ружьем побродили там правда крупных зверей мы не стреляли, могу сразу сказать. Нет, что же там страшное. Но было очень интересно. Я, вот Я действительно вам рекомендую посмотреть, потому что это удивительно. Я никогда этого не видел, чтобы по отвесным скалам бараны прыгали. Просто по отвесным скалам. Я даже не представляю, как это они делают. У меня до сих пор перед глазами это стоит. Так же, как и стоит сама природа. Тувы там, где мы были, она, конечно, потрясающая просто. Вот, ну, а закончить нашу сегодняшнюю встречу я бы хотел следующим. Мы действительно были сегодня на антитеррористических учениях и прошли они отлично, просто отлично. Семь с половиной тысяч человек, почти полторы тысячи единиц боевой техники, все это работало в абсолютно слаженном режиме без всяких сбоев. И полигон, на котором мы находимся, наверное, да не наверное, а точно. В России точно самое лучшее. Уверен, что один из самых лучших и в Европе, поскольку он оснащен современной техникой, системами связи. И, собственно говоря, если бы этого не было, вряд ли удалось бы добиться такой слаженности в организации сегодняшней боевой работы. Мы и дальше будем развивать наши вооруженные силы, потому что мероприятие, хоть и международное сегодня, но это, конечно, способствует мобилизации наших военных специалистов, способствует повышению качества их подготовки. Но это не единственное, что мы делаем. Мы работаем по очень многим направлениям, и я с удовлетворением могу вам сообщить следующее. С 1992 года... Российская Федерация в одностороннем порядке прекратила полеты своей стратегической авиации в удаленных районах боевого дежурства. К сожалению, нашему примеру последовали не все, и полеты стратегической авиации других государств продолжаются. Это создает определенные проблемы для обеспечения безопасности Российской Федерации. В этой связи мной принято решение возобновить полета стратегической российской авиации на, на постоянной основе. И сегодня, 17 августа, в 0 часов с 7 аэродромов в Российской Федерации, в разных частях Российской Федерации, в воздух были подняты 14 стратегических ракетоносцев России, самолеты обеспечения и заправщики. Началось боевое дежурство, в котором участвует в общей сложности, 20 воздушных судов. С этого дня дежурство подобного рода, боевое дежурство, будет осуществляться на регулярной основе. Это дежурство носит стратегический характер. Уже сегодня, вот сейчас, самолеты пробудут в воздухе около 20 часов, повторяюсь, до заправкой и с, со взаимодействием с нашими морскими вооруженными силами с нашим военно-морским флотом патрулирование будет осуществляться прежде всего в регионах активного судоходства и экономической деятельности Российской Федерации мы исходим из того что наши партнеры с пониманием относятся отнесутся к возобновлению полетов российской стратегической авиации Наши летчики засиделись, стратегическая авиация есть, а полетов практически нет. Они осуществлялись от случая к случаю до сих пор, только в ходе крупных учений. А крупных учений, как вы знаете, мы за последние 15 лет проводили очень мало. Летчики, повторяю, засиделись, они, как мне известно, рады тому, что у них начинается новая жизнь. Пожелаем им удачи. Спасибо большое.